А, каково это записывать Let's Play в 2021 году? <музык> Ваше мнение? субъективно объективно? Мы Идем. <свист> а звонок, же мы на играем? <свист> <свист> Ладно. главное не расстраиваться. Выходи, хлопчик. Блять, курица, что-то. Блять, еще один балкон меня и бог. Тихо, тихо, тихо. Он спускается? Он не спускается? Это его. Я его Ты хочу сняться. зарезать. Он спускается. Спустился. Поздно <тас> резать. Надо ебать. Он типа думал, что он гений. Тихо, тихо, тихо. Я ничего не слышу, потому что... Подожди, мне бабушка звонит. С Расскамела мамонта. Сейчас его убьем. За <решил> <Час>, ковид. <решил> <духовенчик. Ладно>, да <решил> Ладно. Убьем ну, <Ходит> и голову. <решил> Набить. Как, как смотреться на польском? Самое первое слово ⁇ это курва. А на да, второе ⁇ мое знала. самое любимое ⁇ я пердола ⁇ А потом ⁇ третье мое еще любимое слово ⁇⁇ это ⁇ сберда ⁇ я хочу слойку с вареньем, сейчас. Короче, чем меньше знаешь, тем больше ты теперь... Что? Слушай, чтобы ты знала? Я, я вообще гениальный человек. Ну, я мысли. уже поняла. На нож, на нож, на нож, на нож. Ах ты тварь! Так девять. Не, за что. Наверное, я улучшили, когда девять. Думал, что нашел себе папика. Он нашел проблем на свою жопу. О, а чё у меня 23 кила? Фига это. А у меня 3! <laughs> у меня 3 кила! Только качи-мучи.